Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, рад вас всех очень видеть. Сразу извиняюсь за то, что давно не было видеороликов. Дело в том, что я немножко приболел, но сейчас я уже иду на поправку, так что в скором времени я выйду на обычный свой режим каждодневных роликов. А сейчас хочу рассказать о том, что происходит в данное время, сообщить вам пару новостей. Ну, во-первых, хорошая очень новость, то, что я провел переговоры с сотрудниками EPN AliExpress, на предмет того, чтобы мы могли сразу с личного кабинета привязывать лендинги. То есть для того, чтобы вы могли в свой видеоролик сразу сделать ссылку в аннотациях и в подсказках на товар. В данное время, к сожалению, этого сделать нельзя. Можно сделать обходным путем, но запрещенным. И если делать запрещенный ход, то можно потерять, к сожалению, свой YouTube канал. Поэтому о данном методе я не стал рассказывать сейчас. Я провел переговоры с сотрудниками EPN Aliexpress и сотрудники EPN Aliexpress сейчас думают над тем, как сделать для удобства всех моих партнеров, чтобы мы могли сразу из личного кабинета легко и просто привязывать сайты, для того, чтобы мы делали ссылки на товары прямо в самом видеоролике, в аннотациях и в подсказке. И в ближайшее время, если они найдут Решение данного вопроса они со мной свяжутся и сделают это для нас абсолютно бесплатно. Теперь, что касается по поводу вообще заработков. Хоть я немножко и приболел и к сожалению мне не получается записывать видеоролики каждый день, но в данное время я сейчас разрабатываю пару схем, которые во-первых облегчат заработок на EPN AliExpress и увеличат его а во-вторых, также помогут вам развиваться в YouTube, раскручиваться. Неважно, этот будет заработок связан с EPN AliExpress или, возможно, вы просто хотите раскрутиться сами. Также есть очень приятная новость для меня, что на моем канале сейчас свыше 2000 подписчиков. Спасибо за то, что смотрите мой канал. Я вам за это очень признателен и благодарен. Ну, на этом все, дорогие друзья. Я напоминаю, что с вами был Артур Роуз. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока.